Здравствуйте ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Почти все, кто приходит в криптовалюту, приходят сюда за сотни или даже тысячи иксов. На этом канале я пытаюсь найти такие возможности как можно раньше. Сейчас криптовалютный рынок переживал падение, биткоин упал до 56 тысяч долларов и те, кто не паникует, кричат «покупайте просадку». Но реальность в том, что многие люди делают это неправильно. Да, покупать Криптовалюты с громким именем намного менее рискованно, но и потенциальная прибыль, что ты можешь получить, такая же скромная. Представь себе, что биткоин сейчас вырастет до 200 тысяч долларов, это меньше 4 иксов. Впрочем, это не значит, что не стоит его покупать, наоборот. Однако, для тех, кто начинает с нескольких сотен долларов или даже нескольких тысяч долларов, 4 икса это мало. Это не то, что может изменить их жизни. Все еще придется ходить на работу и все так же не будет хватать времени даже для себя. Суть этого видео в том, чтобы подчеркнуть конкретно, где именно сейчас я вижу большие возможности в криптовалюте, в конкретной криптоиндустрии, которая по моему мнению даст максимальные иксы. Причем не только на бычьем рынке, но даже на медвежьем. Это то, чего люди еще не поняли. Но я хочу объяснить простым языком. Эти монеты могут легко дать 30 иксов за 30 дней или даже 100 иксов за 100 дней. Я уже выкладывал несколько видео по монетам из этой сферы и на этом падении биткоина они сделали несколько иксов за две недели. Я очень рекомендую тебе прямо сейчас не только поставить лайк этому видео, так ты поможешь моему каналу в развитии, но и нажать на колокольчик прямо сейчас, так ты поможешь самому себе, потому что ты точно не захочешь пропускать подобные видео впредь. Ты захочешь узнать об этих сочных альткоинах еще до того, как это видео по смотрит как минимум 50 тысяч человек. Поэтому начнем сразу же с криптовалютных индустрий. Да, есть специальный сайт, где ты можешь смотреть криптовалютные индустрии и их производительность за последние сутки или неделю. Мы видим, что почти все из них за последнюю неделю упали, кроме некоторых специфических, например NFT или же экосистема Аваланча, которая выросла, кстати говоря, на 36% за последнюю неделю, в то время как весь криптовалютный рынок падал. Я пропустил Solanoid. Каюсь, но решил для себя, что Аваланч ее заменит, и видимо он решил меня не подводить. Затем метавселенная дала 11,6% за неделю, пока весь криптовалютный рынок падал. И наконец игровая индустрия выросла на 18,3% за неделю, пока биткоин падал, пока из криптовалютного рынка вылетело 600 миллиардов долларов. Как мы видим, эти специфические криптовалютные индустрии выросли на 10-30 в то время, как все остальное падало вслед за биткоином. Если мы посмотрим на конкретные игровые токены, то увидим, что некоторые из них на этом падении выросли просто сумасшедшие. GALA выросла на 331% за неделю. Engine Coin 21.5%, Sandbox 60%, UFO 60% и так далее. Опять же, это не на 100% гарантия, но на примере Axie Infinity мы можем заметить, что это уже не случайность. Посмотри, что было в мае этого года с Axie Infinity. Он взрывался. Напомню, в это же время цена биткоина упала с 64 тысяч до 29. Мы находились в этом локальном падающем рынке. Здесь люди в основном теряли, особенно новички. А что же делал Axie Infinity? Самые крупные представители игровой криптоиндустрии. Он жестко вырос. Некоторые люди начали понимать это уже тогда. Что делают люди и на медвежьем, и на бычьем рынке? Это игра видеоигры. Люди всегда будут играть в игры. По всему миру у нас есть миллиард геймеров. Мы видели в мае и июне взрыв количества пользователей Axi Infinity, взрыв его торговых объемов, потому что люди все еще получали удовольствие от игры, зарабатывали, и вся игровая система работала даже на падающем рынке. Что еще изменилось за эти годы? Так это то, что люди на падающем рынке уже не спешат бежать в стейблкоины, они бегут из того, что падает в то, что растет. Это естественно. Человеческий инстинкт. Как итог, этот скачок в мае для XI Infinity теперь кажется совсем незначительным. Эта история на примере XI Infinity дает нам понимание того, что даже с падением рынка игровая индустрия может взрываться, потому что ее использование никуда не девается. Вот почему гейминг сегодня мне кажется лекарством от всех больших болезней, что беспокоит криптовалютную экосистему в целом. Похоже, именно поэтому игровые токены будут пампиться и на бычьим, и на Медвежьем рынках. И чем больше они это будут доказывать, тем больше внимания со стороны инвесторов будут привлекать. Итак, какие же монетки я еще купил буквально вчера, прямо на больничной койке? Я купил Уфо Гейминг. И он уже дал... 30% с тех пор. Почему я это сделал? Во-первых, технически его цена подошла в четвертый раз к верхней границе этого бычьего симметричного треугольника. Обычно цена из таких треугольников, как мы видим в теории, вырывается вверх. И мы видели похожий пример на галла, когда она из такого же симметричного треугольника вырвалась вверх. Мы ее покупали как раз на этом прорыве за 9 центов. Сейчас она стоит почти 40. Ну не красота ли, скажи. Кроме технических индикаторов мне показалось, что УФО может стать следующим Сэндбоксом. Сейчас его капитализация составляет 800 миллионов долларов. Он легко может сделать 2-3 икса в декабре, если достигнет капитализации такой же, какая сейчас у Сэндбокса. И похоже, так считаю не только я. Некий инсайдер заявил, что УФО Гейминг это следующий Эксинфинити. И если УФО Гейминг это следующий Infinity. Infinity, значит, что он может достичь капитализации 8 миллиардов долларов. Чуть больше 8 миллиардов долларов. Учитывая то, что его капитализация сейчас 800 миллионов долларов, он может сделать даже 10 иксов буквально уже в следующем месяце. Я бы предложил тебе зайти по этой ссылке в описании, чтобы просто-напросто полистать эти игровые проекты, поискать то, что ближе тебе, в конце концов поиграть в них, чтобы понять, какие из этих проектов действительно приносят удовольствие от игры какие из них могут задержать пользователя а ведь привлечь и задержать пользователя для игрового проекта это и означает быть успешным если он этого не может сделать он провалится точно так же как и его криптовалютный токен поэтому обязательно прежде чем инвестировать какой-то игровой криптовалютный токен поиграй в эту игру сделай для себя вывод будешь ли ты к этому возвращаться или нет это ключевой факт Фактор успеха или неудачи Игрового криптовалютного токена Сейчас мы обсудим две монеты Которых еще нет на рынке Они будут проводить IDO Либо в ноябре, либо в декабре, либо в январе Это значит, что после IDO Первичного предложения этих игровых токенов На децентрализованной бирже Они начнут торговаться И их после этого будет ожидать большой памп За этим пампом будет следовать Не менее большой крах цены Поэтому покупать сразу после IDO нельзя. Например, это видно на графике Star Atlas. Вот что было после IDO Star Atlas. В него влили около 400 миллионов долларов буквально за первый день. Но затем цена начала падать. То есть, после IDO покупать ни в коем случае нельзя. Нужно подождать вот это падение. Но затем, как только ты видишь признаки разворота тренда, уже можно задуматься о покупке. Суть в том, что обычно такие пампы, как этот, в будущем могут повториться Поэтому если ты купишь как можно дешевле после таких больших падений, ты сделаешь хорошие иксы. Мы покупали Star Atlas неделю назад за 12 центов, сейчас он стоит около 16 центов. Не сильно еще вырос, поэтому я думаю, что его еще можно покупать. Star Atlas все еще актуален для покупки, потенциально он может отрасти до отметок предыдущего пампа, это около 30 центов. Кроме этого, он нащупал свою поддержку вот здесь, как видишь, здесь это поддержка, здесь сопротивление и здесь сопротивление. То есть мы отскочили от очень важного уровня для Star Atlas. Итак, запомнили, после IDO токен не покупать. Ждем коррекцию, затем разворот и уже после этого покупаем. Мы не хотим покупать пики ведь если бы мы купили сразу же после IDO, мы бы до сих пор были в минусе. Мы хотим покупать после просадок. После просадки мы уже в плюсе. Итак, Star Atlas все еще актуален для покупки. Теперь я хочу поговорить про два IDO, в которых я буду участвовать, потому что мне кажется, они предлагают криптовалютной экосистеме что-то новое и могут привлечь в криптоигровую индустрию на криптовалюте новых пользователей. Первый проект называется Monkey Ball. Я люблю футбол и даже играл в него, когда еще был школьником и студентом. Поэтому мне... Я люблю футбол и даже играл в него, когда еще был школьником и студентом. Поэтому мне очень понравилась эта идея криптовалютного футбола с NFT предметами. Это забавно. Я думаю, футбол для криптосообщества это то, что может стать чем-то большим. Мы уже видим, как футбольные клубы выпускают свои собственные фанатские токены. Мне кажется, Маннибол может стать чем-то вроде Фифы в мире крипты, уже начиная рифмовать. В их дорожной карте написано, что IDO будет в ноябре этого года, то есть буквально на протяжении следующих 10 дней. Еще раз, мы не покупаем после IDO, мы делаем это либо на пресейле сейчас, либо после большой коррекции цены и покупаем на просадках, не пиках. Есть еще кое-что интересное в этом проекте. Для тех, кто хочет получить токены и NFT бесплатно, в декабре у них будет аирдроп. Да, для этого нужно будет совершить ряд действий прямо сейчас, чтобы поучаствовать в этом аэрдропе. Я уже тут немножко поработал, как ты видишь, почти все выполнил. Нужно выполнить все эти условия и ждать аэрдропа. Кстати, для выполнения одного из условий нужно 3 человека, поэтому я был бы рад, если бы ты сделал это все по этой ссылке, которую я в описании оставлю. Мне нужно всего лишь 3 человека, больше не нужно. Спасибо, если ты сделаешь это по моей ссылке. Следующий криптоигровой ID это Sidus NFT Heroes. Мы о нем уже говорили, я все еще намерен в нем участвовать. Этот проект для меня тоже очень интересен. Он очень похож на Star Atlas, который уже имеет капитализацию в 352 миллиона долларов. Можно сказать, что если ты не успеешь заработать на Star Atlas, то этот вариант для тебя. Самое крутое, что Сидус играется прямо в браузере, а значит не слишком требователен к железу. Это в свете подорожавших видеокарт думаю большой плюс. Кроме этого у них достаточно опытная и творческая команда. Она состоит из 150 человек. Более 150 человек работают над этим проектом. Когда будет IDO? Предположительно, в январе 2022. Нужно ждать новостей в их официальном твиттере. О, Алекс Бекер тоже подписан на них. Неплохо. А закончим обновлением по монеткам, которые мы уже покупали. Первая монета это Ультра. Что такое Ультра? Ультра это платформа Steam, только в мире игровой криптовалюты грубо говоря мы покупали ее за 80 центов но я думаю что ее еще можно покупать потому что рыночная капитализация все еще достаточно маленькая раз мы уже пошли по платформам следующая платформа фантазма соул тоже похожа на ультру но ее рыночная капитализация того меньше 187 миллионов долларов поэтому я думаю что ее еще можно покупать ультра и фантазма все еще актуальны для покупки мы покупали фантазму за 94 Три цента, половину я уже продал. Думаю, что она еще вырастет и причем неплохо. Хромия. С тех пор, как мы купили ее две недели назад, она выросла почти в четыре раза. Поэтому я рекомендую продавать прямо сейчас 25% своих монет, а все остальное продолжать держать. И, наконец, ВАКС. Думаю, ее тоже можно еще покупать. Как мы видим, даже после своего пампа, Вакс все еще далек от своих исторических пиков. Я бы рекомендовал вывести из него все, что ты в него вложил, а заработанное оставить. Возможно, он сможет достичь своего исторического пика снова. А это значит, что как минимум 2,5 икса в ближайшее время он может дать. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, видео было для тебя полезным или интересным. И если это так, почему Почему бы не поставить лайк? А также подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы всегда в числе первых увидеть свежие видео. Подписаться на телеграм, который в описании под видео. Прокомментировать, поделиться видео с друзьями. А также обязательно богатеть. До скорого.